Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Анна Глазунова и сегодня в выпуске. Студенты Казанского федерального попали в закрытый цирк. Ильшат Гафуров поговорил о деятельности Фикрята Табеева. В Казанском университете определили самую красивую студентку. Ректор Казанского федерального университета провел встречу, посвященную жизни и деятельности Фикрята Табеева. Подробности в сюжете Дианы Шиловой.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 В Казанском университете обсудили новшества предстоящих выборов 2018 года. Подробнее смотри в сюжете Дианы Шейхидиновой.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 решат за нас. Пожалуйста, никто за нас ничего не решит. Мы сами выбираем свою судьбу. Пожалуйста, максимальный контроль, максимальное освещение, полная прозрачность того, что происходит. Диана Шехидинова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Более 120 представлений в год проходило на манеже Казанского цирка до того, как он закрылся на капремонт. Наша съемочная группа оценила перемены, произошедшие с одним из любимых мест казанцев.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 Казанский цирк не уступает Ижевскому. Очень поражает масштабами и надеюсь, что будут билеты со скидками для студентов и мы сейчас сходим сюда. В добротной программе, с которой Казанский цирк начнет работу, вновь выступят джанглеры, акробаты, гимнасты, а также дрессированные звери. Обещают даже дрессированных уток. Долгожданное открытие цирка планируется на 17 марта этого года. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Состоялась седьмая серия образовательного проекта про наука. Чем запомнилось мероприятие, вы узнаете в сюжете Артема Топичкина.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 в КСК «Уникс» прошел финал конкурса Фуд 2018 Кто же завоевал заветную корону? Все подробности смотри в сюжете.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 6 марта в Казанском университете состоится инсталай, в котором примут участие те, кто планирует связать свое будущее с журналистикой, пиаром. Подробности далее.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 Это были все новости на сегодня. С вами была Анна Глузнова. До новых встреч в эфире. Пока.